Mm. <music> Высшую школу информационных технологий и информационных систем Казанского университета посетил президент корпорации Говор Медиа плюс Канада Корп Роланд Йозеф Боб. Гости ждала экскурсия по аудиториям и кабинетам Высшей школы ИТИС, где он познакомился с научно-исследовательской деятельностью лабораторий. Директор Айрат Хасянов представил презентацию Роланду Йозефу Бопу о научном и образовательном потенциале Высшей школы ИТИС. Мы э, создаем совместную с Институтом экономики и управления финансов кафедру Uh -huh. И компания Gover Media является партнером этой кафедры, предоставляя нам как свою экспертизу в области преподавания конкретных предметов, сейчас в области блокчейн, распределенных реестров, uh, а также именно вместе с этой компанией мы uh, Работаем с нашими студентами в области технологического предпринимательства. Сам гость рассказал студентам об инвестициях в IT-компании, особенностях реализации IT-проектов и выведения их на мировой рынок, а также о международном бизнес-сотрудничестве. I'm Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве. Анна are an online platform